доброго вечера пана андрею всех вам благ моя донька не может продать хату в мисс цена дуже гарно вона купила дачу ложит и там на выходы что можно сделать для этого вам необходимо провести следующий обряд который называется восхищение приехать там где находится эта дача или вашей дочери и начать ее хвалить пусть ходит по кругу и хвалит не менее 20-30 минут говорит такая крыша красивая, и въезд красивый и подоконники красивые то-то, то-то красиво Пусть это делает вслух Если так делать в день 3-4-5 раз То очень быстро найдется человек Который захочет это приобрести Проверенный такой рецепт